Ну вот Зубов же вам сказал, что на следующей неделе начнется война. Война – это плохо? Плохо. А если она не начнется, это хорошо? Хорошо. Ради этого, ради жизни на земле, Макроны летают в Москву. Ведь что есть работа политика? Создание информповодов. Путин создал гигантский информповод. Западные политики должны ему в ножки кланяться. Но. И они этот информповод как умеют обкусывают. Ну, если речь идет о том, что НАТО выполнит каприз Путина и скажет, что вот отныне мы меняем десятую статью своего устава и немножко и чуть-чуть меняем, что в НАТО может быть принято любое государство, если за это прогол... если оно подаст заявку за это проголосуют все члены НАТО, и Путин разрешит, если они так изменят 10-й пункт своего устава, я, честно говоря, немного сомневаюсь в такой редакции 10-го пункта устава НАТО. И не уверен, что Макрон такую редакцию в Москву приволок. Может ли как-то Путин, как вам кажется, выйти из этой ситуации и победить? Его? Да, вот это вот единственная проблема, которая сейчас есть. И проблема это исключительно лично Путина, его личной пацанской добросовестности. Ответить за базар. Дело в том, что победителем он уже является. Еще раз повторяю, счет тут ведут на табло. Скобеевы, Соловьевы, Киселевы и так далее, и так далее. По этому счету Путин и так всех переиграл. И так он абсолютный победитель. Он может не делать вообще ничего. Победа уже у него в кармане. Приезжали к нам на полусогнутых, на брюхе. Приползали Макроны? Приползали. Плевали моим брожим? Плевали. Уползали они оплеванные? Уползали. Победа? Победа. Дальше. Война произошла? Нет, не произошла. Кто спас мир? Кто спас мир? Путин спас мир. Допустил Путин натовско-американскую на провокацию, столкновение братских народов и войну? Не допустил. Перехитрил Байденов, англичан, поляков и прочих украинцев. Перехитрил. Факт, факт. Наконец, испуганные, раздавленные, загнанные Соловьевым в угол, забитые кедми, уничтоженные сатановскими западники, трясущимися руками ничтожество, подлое, грязное ничтожество, предложили нам все условия, которых мы просили. По ракетам переговор, по учениям переговор, по отношениям с НАТО переговоры, по базе на Украине. Не будет базы на Украине. Не будет на Украине базы НАТО. Кто этого добился? Путин этого добился. Как он этого добился? Силой, своей волей, своей харизмой своей титанической личности. Факт, факт. Все победы. В сухую выиграл все. Все мечи забил, все атаки отразил, всех уничтожил. Но одно. Владимир Владимирович – пацан с очень высокими требованиями к себе. Ему, лично ему, нужен особый пацанский катарсис. Если бы не эта его личная заморочка по отношению к себе, 150 раз мы бы уже признали все – Победа, Виктория и под занавес, под занавес, еще бы на дорожку харкнули в спину этим Байденом и Макроном. Все вы признали, а все-таки вы сволочи. Потому что главное наше требование, единственное неповторимое и непобедимое, чтобы Россия имела право вето на то, кого принимать в НАТО, кого не принимать. Вы пока что, пока что... Не признали. Ну, подождите. Подождите, ребят. Это требование мы не снимаем. Оно остается. И еще ни раз, и не два отольются мышки, кошкины, горькие слезы. Все. Победа можно устраивать. Вот за семь э, лет с 2014 года я раз в 100 говорил, войны не будет. В ответ на что слышал крики, что я агент ФСБ, платный провокатор, просто идиот, что русские танки уже скрежещут гусеницами ну практически на улицах Одессы и Харькова. Но поскольку 7 лет они не скреж... скрежетали, скрежетали, но дальше скрежет это дело как-то не пошло, вот, то я смею предположить, что и на сей раз дальше скрежета вставных зубов Макрона. Дело не пойдет. Война идет. РТР-фронт, НТВ-фронт, Первый фронт, генерал-полковник Соловьев, генерал армии, э, женщина, кстати, вот во всем мире министр обороны женщина. И у нас Скобеева, генерал армии Скобеева, э, и рядом с ней генерал армии Шойгу. Это все генералы одной как говорится одного рода войск, понимаете? Война Но идет. Все-таки вы сказали, что свое место в учебнике истории Владимир Путин займет. Естественно. А какое это место? Можете сказать? Ну, это будет зависеть от финиша, разумеется, до финиша-то еще, может быть, далеко. Но я бы сказал так, что в первые два срока своего царствования с 2000 по 2008 год Путин был с моей точки зрения практически идеальным президентом России. Естественно были глупости, естественно были ошибки, так сказать. Но, в общем, это был идеальный президент. И не только потому, что нефть хлестала из всех дырок, нефтедоллары, то есть, хлестали из всех дырок, а ситуация была удивительно благоприятная. Такая бывает раз в сто лет. Это правда. Но он отчасти, по крайней мере, этой ситуации воспользовался. Был принят целый ряд разумных законов. У него были, они остались, кстати, очень толковые финансовые советники, макроэкономические советники. Вот. Во многом была упорядочена система государственного управления. Разумеется, это глупое вранье халуйское, что Россия гибла, и на краю гибели ее спас Путин. Все полная чепуха, ни черта она не гибла, и ни на каком краю она не стояла. Но, тем не менее, многие решения были разумны, и, в общем, правление было успешным. И если бы в 2008 году Путин сделал то, чего, как говорят, он хотел реально ушел, ну, стал бы, допустим, председателем правления «Газпрома», uh -huh. то это было бы идеально. Он вошел бы в учебники как самый успешный правитель России, как минимум за 100, а может и за 200 лет. Он бы стал легальным, абсолютно открытым долларовым миллиардером, как председатель правления «Газпрома». Он был бы уважаемым во всем мире человеком. И все было бы прекрасно. Почему Владимир Владимирович этого не сделал, это опять-таки вопрос к нему, к его пацанским комплексам. А вторая половина его правления – это, конечно, загнивание, такое классическое, такое же загнивание, какое было при позднем Александре II, вот этот Александре I, я извиняюсь, Александре I, вот все это безумие там с Магнитским и так далее, похожее на позднего Сталина послевоенного, когда в стране был голод реальный, а в это время В КПБ выпускала постановление о журнале Звезде, о журнале Звезда, о журнале Ленинград и об опере Арама Хачатуряна, а, об опере Вано Мородели Великая дружба. В это время люди голодали, жили в бараках и убивали за шапку, а ЦК ВКПБ выпускала постановление об опере «Вано Морадели Великая дружба. В более слабой степени, но тот же загнивающий маразм был в последние годы Брежнева, тоже одного из очень удачных правителей России. Может быть, теперь, уже если Путин, так сказать, поленял, то Брежнев, пожалуй, наиболее удачный и в человеческом плане, и в профессиональном плане. До того момента, как он заболел, стал недееспособен, и все полетело, значит, не полетело, а посыпалось вниз. Вот, поэтому я думаю, что общий итог будет плохой. Оценка историка будет плохой. Правитель, который упустил абсолютно уникальные шансы, которые у него были, который выстроил стагнирующую, нежизнеспособную систему, а последние годы занимался бессмысленным международным сутяжничеством, выдумывал проблемы. И со смаком без конца эти проблемы разрешал, унижая всяких Макронов. А платные халуи в телевизоре и вокруг попискивали, повизгивали, а в душе посмеивались. В общем, дурацкая, надо сказать. Дурацкий итог. Но этот дурацкий итог довольно типичный для самодержцев. Так долго править? Вредно для здоровья страны и для здоровья самого правителя, наверное. Хотя Путин вроде в идеальной физической форме, там в день по 10 бассейнов проплывает.